Привет, вы на канале компании Радио Это видео будет посвящено автомобильной радиостанции Сибишко 500. В коробке нас ждет инструкция на русском языке, где подробно описываются все функции данной модели. Сама радиостанция выполнена из литого алюминия, что, безусловно хорошо для теплоотвода нагревающих узлов радиостанций гарнитура тангента на витом кабель с разъемом rg25 а также кабель питания со штекером прикуривателя и скоба для крепления раций и монтажный набор под все это. Итак, как мы уже говорили, корпус радиостанции выполнен из литого алюминия. Габариты его составляют 11 на 12 по регулятору и на два с половиной на передней панели мы видим один регулятор жидкокристаллический дисплей и шесть кнопок вокруг него Гнездо под тангенту, как я уже говорил, тут RG25. Это 6 контактов, не путайте с RG45, у которого 8 контактов. Динамик, как обычно, стоит снизу. По бокам находятся пазы для крепления скобы. Одевается она следующим образом. Для того, чтобы извлечь рацию, просто отгибаем усы спереди. Сзади мы видим разъем для подключения антенны, стандартная ее шеф-розетка, а также гнездо для подключения внешнего громкоговорителя и небольшой отрезок кабеля питания с фишкой для быстрого отключения от сети, Предохранитель у нас находится на ответной части кабеля и в штекере прикуривателя. На тангенте находятся три кнопки, две переключают каналы, ну и соответственно кнопка передач, рабочий диапазон от 25 до 30 МГц. Это 10 сеток по 40 каналов, без дырок. Два уровня мощности 4,8 Вт. Модуляция амплитудная и частотная. Напряжение питания 12 вольт. Выходное сопротивление 50 Ом. И габариты 120 на 110 на 25 мм. Вес в сборе 600 грамм. Включается радиостанция единственным регулятором, он же регулирует громкость. При включении мы видим выбранную сетку и частотный стандарт. Подсветка дисплея голубая, глаза не режет даже в темное время суток. Символы на дисплее считаются со всех углов. Под дисплеем две клавиши переключают каналы, они также продублированы на тангенте, как мы уже говорили. Следующая кнопка при кратковременном нажатии производит автоматическую настройку на канал дальнобойщиков. При этом цифра 15 постоянно моргает, а при удержании блокирует клавиатуру, кроме кнопки шумоподавления. Следующая кнопка при кратковременном нажатии позволяет переключать сетки радиостанции. Центральная сетка тут D, а при удержании позволяет сменить частотный стандарт. P это у нас нали, и E это пятерки. Следующая кнопка отвечает за переключение модуляций с частотной на амплитудную при кратковременном нажатии, а при удержании позволяет регулировать аттенюатор. Уровни чувствительности выбираются кнопками переключения каналов и у нас на дисплее появляется соответствующая индикация. И последняя кнопка переключает типы шумоподавления при кратковременном нажатии. Если на дисплее есть индикация это спектральная, если нет это пороговая. При длительном нажатии можно отрегулировать уровень шумоподавления. У порогового 28 значений, у спектрального 9. Звук у данной модели работает даже без подключенной тангенты. У радиостанции есть многосеточный режим. И режим работает только в одной сетке. Для переключения нам необходимо на выключенной рации зажать кнопку передачи и кнопку переключения модуляции. Затем включить рацию. Радиостанция находится в центральной сетке и кнопка переключения сеток теперь не работает. У Сибишки 500 есть два уровня мощности выходного сигнала. Если на дисплее горит индикация А, то установлен максимальный уровень 8 Вт. Чтобы переключить мощность, нам необходимо выключить рацию. Опять же зажать кнопку передачи и кнопку шумоподавления. Затем включаем рацию. Появляется выбор мощности. High это максимальный и Low минимальный в 4 ватта. Выбираем необходимый нам уровень, выключаем и включаем радиостанцию. CB500 современная компактная радиостанция, которая не займет много места в вашем автомобиле. Благодаря креплению на салазках и штекеру в прикуриватель установка рации не отнимет много времени.